Итак, посмотрим, как это все быстро происходит. 1 августа 2017 года комиссия по ценным бумагам выпустила регулятивный документ, который регламентирует ICO. Он называется «Руководство по первичному размещению коинов». Это было первым шагом к тому, чтобы фандрайзинг на основе первичного ICO, первичного размещения коинов, был полностью лицензирован государством. 1 же августа Международный экономический форум, где собираются мировые элиты в Давосе, опубликовал документ под названием «Четыре причины» поставить под вопрос ажиотаж, связанный с блокчейном. 7 августа 2017 года Китай объявил о том, что начнет использовать блокчейн для сбора налогов и выпуска электронных счетов для граждан своей страны.